коллеги, с вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. К сожалению, по техническим причинам мы не смогли записать видео в понедельник, поэтому сегодня обсудим тот массив информации, который я поступил в последние дни. Поговорим о сезонных отчетов, поговорим о падении индекса S&P 500, ну и о предстоящих, соответственно, выборах. Но важно начать с того, что, во-первых, не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео, в котором вопросы у вас появятся, оставляйте их обязательно в комментариях. И начнем мы с того, что... Что, во-первых, тот день, который будет сегодня, то есть 28 октября Исторически самый лучший день для индекса S&P 500 Сейчас я покажу для вас таблицу, которая находится на сайте LPL Research Я очень часто как раз прибегаю к информации на этом сайте У них очень хорошая статистика И здесь мы с вами видим информацию с 50-х годов и здесь мы видим то, что 28 октября Средний прирост за все это время Составляет ну, примерно 0,54% То есть, если посмотреть визуально на всю таблицу То мы здесь видим, что это лучший день в году Соответственно, сейчас, пока уже на открытие рынка Мы абсолютно не видим этого оптимизма И, скорее всего, этот день сегодня будет идти в разрез Но Америка еще не открылась, поэтому все еще впереди Также хочу отметить то, что в случае... Соответственно, когда мы видим этот день позитивным То потом начинается волна как раз восходящих движений И которая продолжается фактически до 6 ноября в среднем да? То есть опять же мы с вами помним, что 3 ноября будут выборы Поэтому волатильность на рынке сейчас в этот период как раз повышается Но исторически мы видим как раз вот эту волну Которая наступает после снижения, которое было 27 октября Затем наступает уже практически две недели роста И с одной стороны это довольно-таки неплохая возможность Как раз для тех Трейдеров и инвесторов, в первую очередь, кто планирует для себя добавлять акции в портфель, как раз это делать в этот период, потому что рынок находится на минимальном значении за несколько месяцев, соответственно, есть возможность купить хорошие акции дешевле, чем они Стоили месяц-два месяца назад С точки зрения текущей ситуации то есть Важно отметить то, что пока Все-таки с распространением Коронавируса, да, опять новые случаи В США, опять происходит рост В среднем порядка 5% И здесь тоже важно отметить то, что Ключевыми бенефициарами этого роста Остаются такие компании, которые называются State Home Company, то есть те компании, которые Предоставляют свой сервис или услуги Тем людям, кто может их получать из дома да, То есть это доставка, это это компания Amazon, это компания Zoom, да, которая предоставляет как раз возможность проведения вебинаров онлайн-конференций. То есть это основные бенефициары текущей пандемии, да, с этим я думаю, что все абсолютно согласны. Вот как раз реальный сектор, который как раз страдает от и может пострадать от нового локдауна, он как раз сейчас находится на, все-таки на исторических минимумах. И уже ряд компаний, ряд секторов подходят к минимальным значениям, которые были в марте. Например, там мы видим нефтяные компании, да, например, компания ExxonMobil, которую также держу в своем портфеле покупал в марте, она ну вот, практически находится плюс-минус по тем же ценам, которые мы видели в марте. И туда же опускается и компания Intel, и компания Cisco, да, то есть, казалось бы технологичные компании, но тем не менее они не так выиграли пока от текущего падения. И скорее всего их восстановление займет тоже какое-то определенное время. Об этом тоже важно помнить. К сезону отчетов. Эта неделя крайне насыщена. сегодня считается порядка 338 компаний из, ну здесь мы говорим именно американские компании, и очень большой список, то есть я думаю, что вы самостоятельно тоже можете посмотреть, проверить, есть ли те компании, которые вы планируете для себя торговать как раз вот в этом, в этом списке или нет, и уже для себя оценить как раз вот этот да, момент. Но что важно, в первую очередь для рынка, это отчеты, которые будут завтра. 29 октября Читается компания, компания ключ, Ключевой технологичной Компании, да, Apple, Amazon Все будут отчитываться уже непосредственно Завтра, поэтому тоже на это важно обратить внимание Из позитивных Новостей, которые мы собственно Видели, это с одной стороны Отчет компании, отчет Deutsche Bank Который показал рост и в принципе Это выглядит на текущий момент позитивом То есть в данном случае мы говорим только о, о, о Европейских компаниях То есть в принципе этот отчет Удивил инвесторов с точки зрения в принципе, банковского сектора Который очень сильно проседал в последнее время на негативных новостях Которые были связаны с коррупцией И в принципе то, что банковский сектор страдает от низких ставок да, Мы безусловно это понимаем Но тем не менее Deutsche Bank смог показать прибыль Также из последних событий, которые которых которых я хотел с вами обсудить это также отчет хороший отчет компании компании Microsoft сейчас я также добавлю как раз информацию чтобы мы смогли об этом поговорить и поговорим о тех к секторах, которые больше всего просели как раз в последний, ну вот в тот сезон отчетов, который сейчас идет. Начнем мы с вами с компании как раз Microsoft. В принципе, здесь мы видим очень хороший отчет. Ну, вообще, компания Microsoft очень выглядит хорошо, очень выглядит стабильно, стабильно развивается, заводила новые сектора. То есть, в принципе, также это одна из компаний, которая является бенефициаром как раз того роста, который был, ну и развитие ну в принципе рост сервиса Azure, то есть это клауд сервис, который как раз в данном сегменте тоже компания показывает рост, потому что сейчас они делают очень большую ставку как раз на сервис, облачные сервисы, да, и это такой тоже длинный тренд, в котором будут находиться многие компании, и как раз с точки зрения планирования для себя инвестиций и составления портфеля там на 20, на 30 лет, то есть это как раз тот сервис, который будет развиваться Пока он находится в таком в стадии развития да, И будет развиваться то есть, ну вот Представьте, что, например, когда вы Играете в компьютерные игры да, вот, То есть у вас должен быть, например, хороший Компьютер, мощный компьютер А представьте, если все Вот этот поток информации будет обрабатываться На стороне как раз провайдера вот этих cloud сервис и по сути неважно как у вас будет компьютер, потому что все это будет делаться на стороне как раз вот данного провайдера и вы можете там наслаждаться вашими играми практически на любом устройстве, то есть вот в этом направлении как раз идут и движения и опять же это и беспилотные, ну, беспилотные сервисы, которые также необходимо огромное количество информации, которая будет обрабатываться, то есть это опять же тот сегмент, на который стоит обращать внимание и компания Microsoft себя в этом отношении Показывает очень хорошо. Пока вот я к себе Microsoft не добавил, но вполне вероятно, что на коррекциях, которые будут происходить, обязательно тоже это сделал. Потому что Microsoft мне компания нравится. Также еще один э, очень интересный заметки Которые как раз э, я думаю, что в первую очередь важны тем инвесторам Кто видит, как упали компании авиаотрасли Как просили круизные компании И э, вот просто информация о том, что восстанавливаться рынок будет очень долго Потому что посмотрите, по, э, на текущий момент, по данным на 26 октября По количеству отчетов, которые происходили э, по, э, как раз по данным компаниям, по данным секторам мы видим, что отрасль авиаперевозки упала на 313 процентов да, за последний год по в третьем квартале. То есть представьте 313 процентов. Сервисы по отелю, рестораны то есть падают на 133% процента, нефть газ падает 129 процентов, сегмент развлечений. То есть, например, туда же входят парки развлечений, да, которые есть, например, там у Walt Disney падают на 110% процентов производство падает на 50 недвижимость 47, персональные продукты 46, оборонка 41, и телекоммуникационные сервисы на 34 То есть фактически вот в этих секторах мы видим колоссальное снижение. И, конечно, те сектора, которые упали меньше, то есть, например, та же сама оборонка, ну не до обороны было, да, скажем так, последний год, они, скорее всего, смогут восстановиться довольно таки быстро. А вот авиаотрасль и рестораны и отели это, наверное, то, с чем нужно по времени, кстати, скоро выйдет на IPO компании Airbnb, и вот тут очень большой вопрос, смогут ли они показать хороший рост сразу, потому что конечно сейчас эта компания страдает, да, то есть от текущей, текущей ситуации ну а теперь давайте посмотрим что сейчас происходит на рынках, я в понедельник пробовал покупать S&P 500 DAX, но сейчас мы дойдем до этих инструментов и я по своим сделкам тоже расскажу, а в целом евро доллара мы видим коррекцию, уже несколько дней продолжается вот этот коррекция Движение. Я продолжу искать покупки где-то в области 1.1687 или чуть ниже, до да, 1.1640. То есть, в принципе, сейчас я вижу, что сохраняется вот это нисходящее движение. Если мы уходим ниже минимумов, которые были в середине октября, то, вероятно, как раз до минимума в конце сентября мы тоже сможем дойти. Оттуда как раз рассмотрю возможности покупок на продолжение как раз роста. Тем более, уже пройду, скорее всего, выборы, уже будет понятно, кто станет президентом. И мы можем рассчитывать на предновогоднее ралли, да. То есть, открывается сезон покупок, то есть, люди смогут понять вообще, смогут ли они тратить деньги, да, то есть, ноябрь, декабрь, все будут готовиться к праздникам, ну, и вполне вероятно, что вот как раз вот это историческое новогоднее ралли мы тоже сможем здесь увидеть, поэтому здесь я к этому моменту готовлюсь. Готовлюсь с той, той точки зрения, что пока жду. Да, то здесь я ожидаю еще продолжение коррекции, тем более сегодня, с точки зрения часового таймфрейма, мы также видим сохранение данной нисходящей формации, но в зависимости от того, где мы остановимся, уже буду искать возможность подобрать евро-доллар. А та же самая картина, картина с британской валютой. То есть сейчас мы видим общее восходящее движение, которое идет в середине сентября, но уход ниже минимума в середине октября также даст предпосылки снижения в области 1, на 1.26-1.25. Вот оттуда я тоже подумаю, чтобы добрать. Хотя, с другой стороны, мы можем видеть и начало как раз нового нисходящего тренда, который здесь формируется. Поэтому, если мы все-таки сможем переписать минимумы, которые были как раз в сентябре, то возможно, что мы как раз двинемся уже по данной нисходящей формации. И тогда уже будет иметь смысл сказать продажность. Мы никогда не знаем, особенно вот при начале такого формирования. Но пока фундаментально мы можем ожидать как раз падение американского доллара, рост фондовых рынков, и пока а, этот тренд у нас он а, все-таки остается основным. Но вот если мы все-таки уйдем ниже минус сентября, тогда я конечно эту, этот подход пересмотрю и буду для себя искать уже непосредственно продажи. А, по паре американский доллар, канадский доллар, здесь мы тоже видим укрепление, а, то есть на фоне как раз падения американских, а, американского фондового рынка, а, соответственно здесь я не заходил на данный рост, так как он сейчас пока является контртрендом, соответственно если мы опять же удержимся выше максимума сентября, то то есть, если мы получим... Разворотную формацию, как раз вблизи данных уровней То для себя продажи здесь я а, тоже а, Рассматриваю, но ну, и с точки зрения часового Таймфрейма мы видим вот данное ускоряющееся движение По росту а, по данному а, Инструменту а Пара американский доллар японский и японский иена продолжает свое нисходящее движение а, к сожалению та сделка Которая открывала полностью цель не была Реализована только частично, то есть только часть Позиции здесь я, ну часть движения я смог взять а Мы дошли до тех целей, которые мы говорили сейчас вполне вероятно можем от этих уровней Отскочить и будет еще одна волна а, Коррекции и по ее завершение Я также для себя рассмотрю возможность войти в эту позицию еще раз Австралиец продолжает свое нисходящее движение то есть здесь мы видим с точки зрения дневного таймфрейма все-таки попытки уже завершения вот данного восходящего формата переход в фазу нисходящего то есть мы не увидели обновление локальных максимумов, которые были в начале октября и пока мы все-таки смотрим вниз но опять же здесь будет критичном уровне уровень минимальных значений сентября-октября то есть если мы сможем продавить ниже то как раз Нисходящее движение здесь будет в приоритете Но если появится сигнал как раз вблизи этих уровней На покупку То покупки по этому инструменту Тоже для себя рассмотрю Ну и собственно по Новозеландцу точно такая же картина Но Новозеландия с другой стороны Пока держится в рамках восходящего тренда В рамках восходящего движения Вот уход ниже области Как раз минимальное значение конца сентября Даст предпосылки на более затяжное Нисходящее движение по этому инструменту Пока торгуемся выше буду искать возможности покупать а золото. А здесь ну, вот такая сужающаяся формация, то есть все-таки октябрь не самый активный сейчас на текущий момент для золота. Пока есть предпосылки конечно для роста, но сделки я здесь не входил, так как пока фактически здесь у нас сохраняется боковик. И это очень хорошо видно на часовом таймфрейме. Поэтому здесь я для себя буду ожидать еще одной волны нисходящего движения. Вот если мы упадем еще раз в область 1820-1830 и появится сигнал как раз входа оттуда, то я для себя вход в золото тоже рассмотрю. А теперь к индексам. Индекс DAX, индекс S&P500 продолжает свое нисходящее движение. Я пробовал покупать как раз вот на уровне минимальной значения сентября. То есть фактически здесь этот отложенный ордер, но ну, это моя ошибка, его нужно было удалить, так как если посмотреть уже более детально, этот отложенный ордер я оставил еще на прошлой неделе, а понедельник начался как раз с обновления локальных минимумов пятницы, поэтому ну фактически здесь я удалил этот ордер, ну точнее закрыл очень быстро позицию, по S&P 500 по DAX я не успел потому что движение было крайне а, активным и буквально там несколько минут держалась эта сделка а, но ну, тем не менее то есть опять же мы с вами видим то что стопло ставить важно стопло ставить нужно потому что посмотрите куда ушел DAX да и сейчас вот это движение нисходящее продолжается поэтому опять же если посмотреть дневной таймфрейм да сейчас есть предпосылки на начало как раз вот этого нисходящего движения то есть мы видим что октябрь а, крайне негативен для DAX но ну, вопрос где опять же остановиться то есть даже с текущих уровней я бы покупал но Опять же, нужно получить локальную остановку Уже на часовом таймфрейме То есть, конечно, не прямо сейчас, но когда это произойдет То я для себя это, безусловно, рассмотрю. Ну и плюс-минус та же самая картина по S&P 500 Здесь я тоже пробовал, ну давайте сразу же, часовой таймфрейм То есть пробовал покупать вот здесь Но, опять же, посмотрев на DAX, как он быстро продавил И это была европейская сессия, да, то есть Америка еще не открылась Я предположил, что, скорее всего, S&P 500 может продолжить Вот то падение, которое было, потом быстро выскочил Из этой позиции, да, не дожидаясь срабатывания стоп Продолжение который сейчас, опять же, я вижу, что он бы в данном случае сработал, поэтому по S&P, опять же, цели снижения здесь мы видим, это область 3240, то есть мы вполне можем прийти в область минимальных значений, которые были там 24 сентября, и пока, как мы с вами говорили в начале, 28 октября пока не видится самым лучшим днем для индекса S&P500, и пока ну, вот такая ситуация здесь остается, поэтому здесь тоже жду, жду, где остановится вот это падение, вполне вероятно что как раз придем в область 3237 к выборам, ну а дальше уже вполне вероятно продолжение как раз восходящего движения. Ну а если уйдем ниже данных уровней, то а, и поменяется как раз риторика с точки зрения а, стимулирующих мер, да, появится какое-то ухудшение с точки зрения коронавируса, пойдут локдауны, то тогда, конечно, мы можем видеть, ну не исключаем движение там и в область 3000, теоретически мы можем туда прийти, но а, мне почему-то кажется, что такого не произойдет. Но опять же, это... Здесь нет конкретной какой-то информации И здесь нужно уже действовать Будет ситуативно То есть то, что мы с вами и будем рассматривать Ну и нефть марки бренд, Опять же на фоне распространения коронавируса На фоне снятия уменьшения Как раз потребление продолжает падать Ну и опять же нефть это как раз ну Наверное не тот тренд Не тот длинный тренд, на который стоит ориентироваться Но тем не менее пока как сырьевой актив Который все-таки необходим Для функционирования нашего опыта Общество, мы его рассматриваем, но в целом пока динамика сохраняется боковая, то есть мы фактически торгуемся в диапазоне, который был в сентябре. Сейчас идем по нижней границе 39.83, цена по СЕВД на нефть марки Brent. А пока движемся в данном коридоре. Если уходим ниже как раз минимальные значения, которые были сформированы в начале октября, то вероятно еще движение будет в область 35-31. Вполне вероятно, что туда движение мы сможем увидеть очень насыщенная неделя, в первую очередь насыщенная на события на сезон отчетов и также напомню еще раз то что 3 ноября президентские выборы в США и как раз это важное событие, которое стоит держать внимание, также сегодня у нас пройдет вебинар с Александром Элдером, если вы еще не зарегистрировались на этот вебинар, переходите по ссылке в описании к этому видео и будем рады видеть вас там, ну и собственно мы зададим Александру вопросы по текущей ситуации, то есть что он думает по выбору, что он думает по текущей ситуации на рынке. Также разберем как раз те инструменты, которые предлагают наши участники, как торговые идеи, чтобы как раз получить такой срез по рынку, срез по секторам. Ну а на сегодня это все. Не забудьте поставить лайк, вопросы оставляйте в комментариях. Увидимся с вами в пятницу и посмотрим, как заканчивается текущая торговая неделя. Ну и также увидимся сегодня на вебинаре с Александром Элдером. Всем хорошего дня, спасибо за внимание и до свидания.